Всем привет, на связи Зашумим, с вами Александр. Сегодня я вам расскажу, как э, сделать шумоизоляцию четырех дверей э, очень хорошими материалами и при этом не сильно утяжелить двери, чтобы они у вас потом не отвалились. Шумоизоляцию дверей будем делать мы в четыре слоя. Значит, первый слой, который мы нанесли на внутреннюю часть дверей, это виброизолятор Comfort Mast Viper. Он у нас достаточно легкий, но при этом обладает достаточно хорошими э, характеристиками по КМП. Этот виброизолятор мы наносим на всю внутреннюю поверхность э, двери, ну, исключая ребра жесткости и усилители. Далее, вторым слоем на нанесенный ранее виброизолятор мы наносим шумоизоляционный э, композитный материал с мембраной интегра, который закрывает собой столько же поверхности, сколько это делает виброизолятор. Также не трогаем ребра жесткости. Третий слой у нас закрывает технологические отверстия, которые находятся во внутренней части двери. Делает, снимает с нее вибрации, которые у нас передает динамик, а также работающий стеклоподъемник И еще у него есть одна функция, так как в отверстие в момент мойки машины либо в дождь попадает вода Он делает так, чтобы вода не попадала на пластиковую обшивку и заключительный этап работы с, дверей, это, с дверями – это обработка пластиковых обшивок. Они у нас покрываются э, шумопоглощающими материалами Softwave 15. А покрытие у нас идет на 100%. Э, кроме вот этих вот зон, где у нас будут вставляться тройки от ручек, а также место, где у нас находится динамик. И вот, вот, вот, вот то, что сейчас делает мастер – это зона, куда будут вставляться провода от модулей стеклоподъемников. Таким образом, мы обрабатываем все элементы дверей. То есть это внешний металл, это внутренний металл, и это сама декоративная обшивка. В этом случае мы получаем максимально тихие двери, без скрипов, звуков и лишних неприятных различных моментов. На этом все. Спасибо за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. С вами был, <как> С вами был Александр. Зашумим.